Как поставить звук «с»? Я знаю ответ. Меня зовут Сергей Вострецов, я федеральный диктор, бренд-войс телеканала Муз-ТВ и тренер по голосу. Давайте сначала разберемся, какие мышцы языка работают при формировании этого звука. Крылья языка. И правильный прикус. Давайте сначала выработаем трубочку. Сделаем трубочку. А потом просто раскроем рот положение трубочки тем самым мы держим в тонусе крылья языка далее для правильного постановки этого звука используем просто зубочистку кладем зубочистку на центр языка зажимаем и говорим звук с чуть-чуть поддавливая зубочистку вверх с -с -с -с. а теперь убираем ее и продолжаем звучать правильно с -с -с. да пребудет с вами сила голоса